Во имя Отца и Вселенной Вселенной. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем воскресном. Сегодня у нас не простое воскресенье, сегодня у нас прощенное воскресенье, как его называют. Еще его называют, еще у нас воспоминания о страшном суде. То есть то, что ждет каждого из нас, всех вместе в один день. То есть если мы знаем, что у каждого есть частный суд, похоже, как Господь, то общий будет тогда, когда наступит скончание времен. Когда закончится существование этой земли в том виде, в каком оно есть. То есть когда вот изменится все, тогда этот страшный суд наступит. Когда он будет, никто этого не знает. Потому что, ну, Господь сказал о том, что, когда его апостолы спросили, скажи «А, нам, сели ли это устроение царствие Твое? Будь оно не ваше дело, разумывать времена или это, что Господь положил в своей власти. Поэтому и не наше дело рассуждать, хотя шарлатанов много рассуждает и назначает постоянно сроки какие-то, что происходит, какой-то армагеддон должен произойти, что-то там, то или другое, дрейки, там еще вот такие-то катастрофы. но ничего этого не происходит. Никто знать это не может, подсчитать никак это невозможно, поэтому и бесполезно этим заниматься. Как говорит Господь о том, что человек должен каждый день был готов к с Поэтому каждый день стоит жить таким образом, чтобы быть готовым к тому, что эта жизнь закончится, и мы успели сделать самое главное. Самое главное, это, чтобы душа была бы готова к с Господом. Не рассыпется ничего здесь на земле без нас. Ничего не происходит. Каждый человек, который отходит к ко Господу, у него, у любого человека были какие-то планы. Он, возможно, говорил совершенно незадолго до того, как умереть, говорил о том, что э, вот завтра то сделаю, или через неделю, а в следующем летом я планирую то-то сделать и так далее. Планы какие-то были, но планы не осуществились, и мир по-прежнему, как видите, стоит на месте, и ничего не произошло. Несущественны эти планы для человека на самом деле. Гораздо важнее, в каком состоянии находится душа человека. Сейчас очень много скептиков, и, наверное, они всегда были происходят во все времена, но сейчас скептики особо умные. Мы же все умные, продвинутые, почему мы сейчас технологии разные, в другом цифровое различные там наблюдения происходят, много всего такого, чего мы придумали, придумывали, изобрели. Вот. И это как бы дает основание некоторым о том, что вот рассуждать более. Ну, что они вот умнее, чем, чем люди жили сто лет назад, потому что технологии есть какие-то. Я так на самом деле сам не думаю, но хотелось бы сказать о том, что генскептиков не главный аргумент о том, что ну, о каком страшном суде можно говорить? Вот здесь мы вот живем, и у нас здесь страшно что здесь на земле. Что творится, посмотрите. Как Господь это пускает? Как Он так делает, что вот, вот зло такое совершается у нас? Вот, всего такого. Давайте копнем тому, от начала времени вообще одного, от, от создания мира. Как, как, как Господь создал землю? Как Господь создал человека? Он не создал ничего несовершенного. Господь не создал зла. Человек совершил. Человек принес в этот мир, соответственно, через свою гордыню грех. А еще раньше грешили ангелы. То есть падение, грехопадение совершилось ангелов до человека. Когда Люцифер, Люцифер, мы сейчас ассоциируем на название, Люцифер для нас как сатана, дьява, вот, Он переводится как светлейший. Это был светлейший ангел, который на величайшее творение Бога было в тот момент. И и, соответственно, он настолько возгордел своими способностями, возможностями, что решил, что Господь ему больше не нужен, что он сам может творить миры какие-то, что-то создавать. И это безумная идея. У других ангелов большое множество. И они были все не зринуты локом в преисподнюю. так появилось Слово, появились демоны, появился дьявол, сатана. И именно таким образом первое зло произошло. Оно произошло до того, как Господь создал человека. Господь ведь создал сначала невидимый мир, и потом видимый, в часть этого видимого мира — это мы. И людей создал чистыми, светлыми. Но люди согрешили. И Господь, как всеведец, знал, что человек согрешит, знал, что Бог совершит падение. Он не мог этого не знать. Если бы Богу было нужно, чтобы мы все такие были белые, пушистые, заповеди соблюдали, любили друг друга, никогда бы не говорили неправду, Он бы такими нас и создал. Но это было бы совсем другое человечество. Богу нужны такие люди, которые имеют собственную волю. А воля это дар Божий Мы сами решаем, каким нам быть. Вот, примеры, хорошие хороший пример я вам привожу всегда в, этом, в этой ситуации козочка и овечек. Животные примерно одного размера, насколько разный характер. Даже мы говорим про вредного человека, который вредность, как коза, да? А про человека кроткого, спокойного говорим, кроткая, какая овечка. Мы называем Господом радость Божию. Но такими их создал Господь, они а другими быть не могут. А человек может быть разным. Разным может быть. И Господь, зная, что человек согрешит, он все равно его создал. Человек согрешил. И даже не самое страшное, что человек согрешил. Он не смог покаяться. Смотрите, как это происходило. Господь, вот в книге «Бытия» сказано, Господь вошел в Эдемский сад. Ну, понятие в слово вошело, но условное, потому что Богу не нужны ноги для того, чтобы ходить. Он везде одновременно, и сзади, и спереди, и там везде. Это, чтобы человек понимал, многие вещи написаны в Библии, в Писании, чтобы человеку было понятно. Понятным языком рассказывается. Теми образами, которые мы лучше воспринимаем. И вот Господь вошел вот в этом сад и сказал, а дай мне, нет. Вот тут бы нашему про отцу сказать, да «Ну, господи, да прости меня, брака. Вот мы сегодня и спрашивали прощения, да по Что стоило первому человеку сказать, господи, прости меня? Я не знаю, почему я так поступил. Почему я вот нарушил твой запрет? А надо сказать, что запрет был всего только один в районе, один всего. У нас куча законов разных запрещающих, куча различных э, этикетов каких-то созданных человеком, традиций, которые намного запрещают делать. А там был всего один не вкушая плодов с познания добра и зла. И все, все остальное можно. Но человек не ломал деревья, не убивал живого потому что он был чист, он не сотворил ничего плохого, ему не нужно было ничего запрещать, не нужно было как-то его ограничивать, не нужна была какая-то полиция, надзорный вот орган какой-то, не нужен был, абсолютно. Всего-то нахрен, не нужно вкушать плодов с этого дерева, и человек нарушил запрет. Но, как я говорил, не самое страшное нарушение, страшное, что он не смог покаяться. Он спрятался от Бога за деревом. То есть, ну, по врачению даже ума наступило, что он... Как можно спрятаться от того, кто везде, и за дерево, и в дерево, и на дерево везде? Он спрятался и отвечает, я не могу к тебе выйти, потому что я наград. Господь проявляет терпение и снова говорит ему, кто сказал тебе что? Не вкушалась ты плодов с древа познания добра и зла. Я ведь тебе не велел. Еще дает шанс. Скажи, как будто Господь просит. ну скажи мне, что ты. Раскаиваешься, скажи, что ты не прав. Этого достаточно, не надо каких-то там объяснений. Но Адам говорит Богу страшные слова. Он говорит ему, жена, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я ел. Иными словами, он говорит Богу, ты виноват, ты дал мне жену, и потому я слышу. Мы сейчас делаем так регулярно. Нам постоянно какое-то козел отпущения нужен. Нам постоянно нужно как-то объяснить что-то. Вот даже на где стоит, нет просто сказать, что ну вот что-то не так сделали. Мы начинаем объяснять, почему мы так сделали. И тут же добавляем, что на самом деле мы хорошие, и у нас много заслуг. Много чего хорошего делаем, на самом деле, но ну, тут просто вот так получилось. Много-много всего, чего совсем не нужно делать на Избрине. Ева была не лучше. Ева тоже могла покаяться, но она тоже сказала, что... Смей сказал мне, что мы станем как Боги, дал мне этот плод, я ел и голодужу свою. Обратите внимание, первые люди были изгнаны в Израиле. Я дам не бросил свою жену. Чего бы сказать, допустим, ему так вот, я из-за тебя рай потерял. Сейчас у нас семья распадается от того, что там человек делает так часто, может, вот так вот. Раздражает его и всю, и семья разлетелась. С такой мелочью вообще ни о чем. Нет, он прожил с ним много-много лет. Столетий много. Люди тогда жили долго. Много столетий прожил. Не оставил свою жизнь, несмотря на то, что вот произошло. Но, лишившись постоянного Бога общения, дух, который был водами, Он начал слабеть, подчинился душе, а душа подчинилась потребностям тела. И вот эта деградация происходила и в Адаме, и в его последующие поколения, и достигла своего а, глубины своего падения именно в, в, в приходу Господа. На землю когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, создав церковь и дав нам возможность спасаться. Страшный суд, он страшен при отсутствии покаяния. Господь не создал зло, Зло появилось до человека. Человек уступил это зло. Вы знаете, сейчас, не сейчас, вот последние, может быть, лет 30, Написано целый ряд книг, которые стали такими бестселлерами, по ним сняты такие высокобюджетные фильмы. Все вы знаете. «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Властелин колец», там у нас Лукьяненко пишет романы фантастические такие, там всякие «Дайверы», «Ночной», «Дневной дозор». И вот у всех этих у всех вот этих произведений фильмов есть общий такой вот, что можно сказать о них. Там везде очень ярко противоставляют борьбу добра и славы. Но противоставляет его в таком ключе, особенно вот это вот улкененько в дневном, ночном дозоре есть. Когда говорится прямо на лобце о том, что вот силы были равны, добра и зла, не нужно было договариваться. То есть подспутная мысль такая возникает, что когда зла много, а добра мало, это плохо. А когда наоборот добра много, а зла мало, тоже получается плохо. Равно должно. Какая лукавая мысль получается. Господь не создал зла, и вообще сравнивать добро и зло невозможно, потому что а, зло не имеет сущности. Его нет. Зло — это отсутствие добра. Но представьте, что зло — это тьма, а добро — это свет. В комнате, где нет света, там темно. Принесите туда свечу. Станет светло. Уберите свечу обратно. Опять будет темно. Темно, потому что нет света зло, потому что нет добра. Вот что происходит. Человек наполняется злом, когда теряет добро. А покаяние нам помогает очиститься с помощью покаяния. Как лицом мы умываем водой, мы душу омываем покаянием. И воспоминания о страшном суде нам показывают, что мы должны быть готовы не только, допустим, какому-то определенному, и невозможно быть готовым. а готовым может быть каждый день. Каждый день нужно быть готовым сделать какое-то доброе дело. Каждый день нужно быть готовым, соответственно, что потребуется какая-то помощь нашим близким. Вот, Даним, просто человеку незнакомому, который встретился в наших пути. И нужно уметь, соответственно, свое сердце смягчить, чтобы не ответить э, на, как, на какую-то грубость человека. Потому что мы отвечаем э, грубости на грубость, мы просто умножаем слово. И сегодняшний день нам напоминает о этому всего, этого нам не нужно. Человеку самое важное, что у него должно быть, чего не хватило нашему прадцу Адаму, это покаяние, настоящее покаяние, без оправданий на иск... без пересказывания своих достоинств, а именно просто покаяние достаточно, без особых каких-то объяснений даже, достаточно этого, искреннего покаяния, желания исправиться, исправить свою жизнь. Если это у нас будет, нам не страшно идти на страшный Потому что мы все надеемся на милость Божьей. Нет ни одного, кто бы не совершал каких-то поступков нехороших в нашей жизни. Не бывает такого человека, который не совершил ошибку. Но Господь примет каждого человека, который имеет душевое Мы спасаемся не потому, что мы хорошие, а потому что уповаем на милость души. Так давайте же будем, дорогие мои браки, сесть таки просто такими вот внимательными слушателями но добрыми делателями Словом Господне. И Господь всегда приходит с нами. Богу нашему славу. Аминь.